Такой момент был, но он не первый. Допустим, я вот проснулась и думаю, никуда я не пойду, буду думать. Пойду". <свят> Потом я вижу тело собирается, и вот маршрутка, метро, двор, во дворе стоит Оля. <свят> <свят> я просто когда <свят> первый раз обычно уже это видится, все, ну, да, вот пошло, оно что-то делается. Сегодня пришла такая мысль ну, игра продолжается давай, чеши дальше вот, и вот вообще все уже надоело все вроде как понятно есть видящий, есть видящий видящего, есть еще кто-то наблюдающий за чем-то это отлавливается и даже есть мысль о том, что кто ж ловит то это все есть понимание, что чего-то жду опять же, кто чего ждет есть... Надоело это все, что ли? Бывает все неинтересно, потом опять якобы интерес какой-то появляется. То есть, ну вот, это все идет вот таким вот образом. И как один молодой человек пытал тоже мастера, и он кричит мастеру, там, просветли меня. Он говорит, ты понимаешь, вот говорит, такой стол вот китайский, есть, там роллы крутятся. И вот, говорит, какой ролл очередной раз? Боженька вытащит, ну, неизвестно. И он сидит и говорит: я что, плохой ролл? Меня не вытаскивает. Я вот сижу и думаю, я что, плохой ролл? Вы будете плохим роллом до тех пор, пока себя будете считать роллом. Про это говорится. Вы увидите это пространство, перестаньте цепляться за роллы, за эти конечности все. Я его вижу. Вот я его, я вот его сейчас вижу, вот оно. Вот да. даже вот рука его, если вот то и ветер чувствуется, если вот двигать. А чего не хватает-то мне? И... Чего-то, получается, не хватает. Что ей продолжается, поиск какой-то, продолжаются какие-то ожидания. Чего я ищу? Что надо-то еще? Понять, что ты не тело. Пока ты цепляешься ручонкой за это пространство, ты есть эта ручонка. Ну да, понимаешь. Ты можешь уже как бы наблюдать свою личность, игры, эмоциям, да? Так вот уже оба отстраненно. Но пока ты будешь понимать, что это твоя ручонка, вот это есть пространство, и там еще роллы на тарелке. Разделение, да, вот еще есть деление. Там вот еще раз поделила, да, значит, вот эта бутылка – это я, это значит, вот да. цветы – это я, это да. значит, соседка – это я. Вот это и есть. Это ты есть. сама же и делишь. Вот этот вот единый тортик на кусочки режешь. Да. Вот... Каким образом это происходит? Вот как раз развешиваем ярлыков. Что есть я, который то весело, то грустно, то хочется поехать, то не хочется. А вот стоит, не стоит, а может еще подождать. Это вот это игры, игры в ярлычке, игры в состояние. Потому что скучно. Um, очень скучно конечно ну, так попробуйте остановитесь я, есть наблюдение это я вижу когда он скучает он несется там на кухню зачем-то или еще куда-то это, это, это тоже видно да. почему это происходит почему ум все время куда-то несется чтобы вы не распознали этот покой на фоне которого он творится Именно поэтому люди, у людей круглосуточно фоном играет там музыка, телевизор. Любой шум, любой, лишь бы не увидеть. А что происходит, когда человек смотрит в себя? Когда вдруг выключается весь этот шум? Все друзья, знакомые, телевизоры и так далее. Что он видит? Он видит себя. Он видит себя. Но себя того, кого все это время питал и строил. Обидчивого, ненавистного, там, злобного. И если раньше человек считал причиной этой агрессии других людей, и, и, и уж себя-то точно там вторым после святых, <с <с то здесь людей, провокаторов не стало, а негатив внутри остался. Именно мы начинаем видеть негатив внутри себя, когда выключаем весь этот шум. Именно поэтому люди так от него бегут. И именно распознавание этого – это как… Как то сказать, как последняя занавеса между эм, вами и истиной. Но вот эти такой силы, что такое ощущение, что злоба собралась со всего мира и выдержать очень сложно. И... Еще еще ужаснее поверить, что вы сами это творите, а не а... А источником этого зла не является какой-то злой человек на улице. Или близкие, как правило. Самые близкие обычно, самые такие яркие провокаторы на эмоцию. И люди обычно считают, что проблемы в окружающих людях, они в нашей реакции на это. Но даже если вы уберете этих людей из своего окружения, появятся другие, которые будут вызывать в вас эти же эмоции. Но как только вы начинаете проживать, как только вы начинаете понимать, что источником эмоций вот этих вот вот этого негатива являются не окружающие люди, а то, что это просто набор понятий внутри вас, которыми вы закрылись от окружающего мира. И именно этот набор понятий он и причиняет боль, он и вызывает раздражение, он и вызывает злость. И как только вы это видите, как только вы распознаете, что это всего лишь понятие, вот эта вот китайская стена между Личностью и окружающим миром, она рушится. Это может произойти только тогда, когда вы выключаете весь шум, вы начинаете видеть вот этот вот весь бред, которым себя человек наполнил, который поверил. А источником вот этого всего бреда является вера в иллюзию, что вы есть некая личность, с которой, который... Вы относитесь определенным образом, окружающие должны должны относиться определенным образом и так далее, и так далее, и так далее. Именно на этих концепциях основана большая часть негатива, которую чувствуют люди. Соответственно, этот негатив он выводит обратно к себе. Как только вы его наблюдаете, как только вы от него избавляетесь через осознание и распознавание, вы начинаете видеть, что есть за этой ширмой, когда вы ее убираете, вы начинаете понимать, что на самом деле жизнь наполнена радостью. Наполнена радостью. Это изначальное состояние сознания. И только отождествление с какой-то концепцией, вот, вот это является причиной страдания, печали. Но без этого нет повода грустить. Нет. Благодарю.